Ну вот, друзья, наступило утро следующего дня, как говорится. Ой, там, короче, трактор толкал вчера снег. И все затолкал. Ой, как перебралась через эту гору. Гора припады. Сегодня, как вы видите, холодно у нас. Ой, отдышаться надо. Наступило утро. Утро. Наступило. Иду кормить, потом садик отправлю. Садик в и по дому начну работать. Фух, холодно. Вон как окна замерзли. Даже с этой стороны вон. Ай, орете больно. Так, все всех накормила. Мяшки. Анна, сиди, не буду открывать тебя. Сиди. У него не замерзло. Так. Сейчас снега вынесу Коза-ностры. -нос, коза И курам. И все, я домой побежала. В садик собирай. И школу Так, И все. Я вас закрою. Холод научить. А, давай А, бедняги. Да, дай-дайте. что-то такой. Зерно голо. А такой вот он байдут. Давай, давай молодшая. Забегай домой. Аня, мы с ней двоем здесь тропинку. С утра, говорит, собаки каждое утро в наш старый кушок, говорит, проходят. Здесь одна собака живет, ну старая, черная. И э, к нему сюда в гости приходят. В вот они протаптывают вон тропинка Видите, какая у них. Как люди проходят. Прощаю каждый день тропинку. И все равно заметает. Ты с того, Нет. В садик будешь ходить с короной ходить? Да. А в садик с короной будешь ходить? Да. Тебе корону надо? Да. А зачем? Да. Принцесса, чтобы была. Да. А да. и а если да. вас а если вас там да. много, ты же одна принцесса, да? Нет. Нет. Так это надо тогда всем короны сделать-то. Всем надо короны одевать. Мама. Ну, надо ведь всем принцесса быть. <свистит> Знаешь, все по корону должны быть. А мальчики-принцессы, что ли, бывают? <свистит> а кто они? Они поинчики. Кто и они? И их... еще и красивые. и все, и все, у тебя нету красивых вещей. Нет, это на платье. Платье. Так платье наоборот красиво уже. Девочка принцесса должна носить платьишки. А вы сейчас будете котлеты кушать? Котлеты будете кушать? Будем, конечно. А, а с Папа и тушау. Папа делает сейчас будет котлетки. Зубки, да. Дырки, Ш... да. Шупает. Конфеты дома не надо кушать. Конечно, потом зомбик болеть будет. Дома да. Надо щелку подровнять, да? Завтра. Папа дома как раз. А да, ладно, пойду я туда. Все. Всем привет, друзья. Сейчас я собираюсь варить суп. А, гороховый грибной то есть лисечки у меня там есть вроде где-то морозилки и поджариваю шкварки я их уберу потому что у меня не едят их а потом просто положу в тарелочку переложу у меня андрей даже нет но когда делает он в ней все отеет ложу в тарелку посыпаю солью и получается обалденный вкус вот а вот и у меня мясо. Так, тарелку взять надо. Поставила горох с мясом. После добавлю грибы. Получается очень вкусный суп с горохом. Лисичек у меня немного. у девчонки-то не любят больно-то грибы это приходится вылавливать положу поменьше грибочков вот у меня шкварки уже все зажарил сейчас выключу газ потом на этом же жиру я сделаю поджарку на суп морковь лук и все Борог закинула, картошку чищу. Пускай варится. Я еще собираюсь. Рецепт нашла в одной Короче, рыбу у меня по одной рыбешке Сельт из кумбрия. Хочу сделать вкусняшку. То есть рулетики из рыбы мне надо от костей отделить. Но я пока на суп готовлю. Супец. А после рыбой займусь. Всё. Пусть варится. Так, у меня шкварки выбираем, газ отключаем. У меня ребятишки так едят. Прям как семечки. Эти шкварки. Ну так, походку тоже. Не всегда. Когда я кушаю, аппетит же нагоняется, когда другой человек кушает. И я так. соль. Немножко соль. И получится вкус. Няшка, няшка, няшка. убрать надо? Пена. Я прям эту пену терпеть не могу. Смотрите, друзья, у меня давит воздухотер. Я сейчас вам покажу, какой он хороший. Здесь стоит вот такая тарелочка. Она не застыла. Ничего нет, не застыла. Очень хорошо. Смотрите, как опалки. Красота. У -у -у -у -у. Как медведь. Yeah. Mm -hmm. Очень mm -hmm. вкусно. Покажи, па, какая Ага. Не промил, понимаешь? Так, все, я доварила суп с лисечками, как я и говорила. Вот лисечки. Хорошо, долго варила. Ой, у меня дети ругаются. раз с Давидом, как всегда. Делят карандаши, что-то там ластики рисунки я два часа варю суп, чтобы был такой прям смачный вкусный аппетитный такие они лисички рыженькие вкусняшки их немного я их всех отварила так что вот так вот друзья Конечно, она большая, она игрушки собирает. Собирай, собирай. Она игрушки собирает, а я ее покормила, она сытая. Амина, смотри, упала, у тебя картошка на пол. Да, выкинь. Бедро. Бедро выкинь. Да, она любит собирать. Вот молодец <свист> Она играет Она собиралась и делала пока вы не Она отеляет пищала А тебя она собирает И тогда мы еще летали Да, играет Ой, вся в картошке, я скажу, да Пить <свист> хочешь? Пить будешь? Чай с медом пить Давай, Дарита, с медом Ладно, пусть играет, не хочешь она Поела, пусть захочет, потом подойдет. На батарею поставит. Мама, это мне дочек пить. Пошли. А это что ты ложку так кинула здесь? Ложку, мама.